Если так пойдет и дальше, то скоро вы потеряете все. Ты уже придумал, какой а то будешь платить процентов дохода на репарации и контрибуции? Здравствуйте. Здорово. Откуда вы? Недалеко от Санкт-Петербурга, город Нового ладога ну, Не про Раз знакомству, мне Егор зовут. Илья. Кирилл? Илья. А, Илья. Извиняюсь, не расслышал. Ну как, э, настроение в целом-то? Ну, настроение. Херово? Ну конечно. А что там? Смотри, машина есть, сигареты есть, наушники модные есть. А что тебе еще, херово-то? У меня много чего есть. Ну. А, а еще есть соседи долбоебы. Ну, как говорится, это как родители не убирают. Понял. У вас там? А вы же придумали отмазку. Зачем по 9 этажки в субботу ударили? Не. Когда люди все я, я в субботу, я в субботу бухал. Не не придумывал отмазку. Я в субботу пил пивко. Понял. Не не до этого было. Отмазки придумывали. Пусть там кто-нибудь другой придумывает. Да, вы как думаете я вообще не думаю. Я и сейчас пивко пью. Мне это все не парит. А вы знаете, что ну, в скором времени будет парить? Абсолютно согласен с вами. Я вот здесь общаюсь с приятными людьми, которые не хамят. Вот вы не хамите, и вы приятный человек. А те, кто хамят? Есть, которые хамят, но кто такое? У них там что-то где-то... Хвора Людына, так называется, по-моему, по-украински. А, хвора Людына. Да. То есть твоя страна и твоя армия бьет по мирным. Нет, страна... А, что тебе конец, страна... не мирные? не Нет, я певкопию, я его хрюкопию. Ты уже придумал, какой атом будешь платить процентом дохода на репарации и контрибуции? Ну смотри, а кто вообще платит репарации? Проигравшие фашисты оккупанты. Вот. Надо добиться сначала поражения. А вы еще не видите послой к поражению? Пока не видим. Вы 9 месяцев отступаете Вы чего, ребята? Откуда? Куда вы успели забежать за три дня? Не вы, откуда выступаем. С Киева, Житомира, Сум, Чернигова, Харькова, Николаева, Персона. Это ваша страна Вы ну, забежали? А потом вас выбивают оттуда. Убивают. Где бои за Киев, чтобы убивали? Уже нету, вас уже туда нету. Уже нету, пути мой хороший. Ладно. Ты хоть и не ругаешься, да нравишься, все равно... У, русские, фашистые оккупанты и земля вам на такие Пошел нахуй. Ой, ты давай.